Здравствуйте! А что вы знаете о своем типе темперамента? Знаете ли вы о том, как он проявляется в почерке? Меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом-графологом и помогаю находить свое предназначение по почерку. Как известно, Гиппократ разделил темперамент на четыре вида. Это холерик, это флегматик, сангвиник и меланхолик. Всем известные виды темпераментов, и они давно на слуху, и каких только программ и тестовых систем не существует, чтобы определить свой темперамент. И вы наверняка их также проходили, хотя бы даже ради интереса, а кто-то, чтобы более глубоко понять себя, чтобы более глубоко разобраться с собой, поэтому... Долго и подробно описывать каждый тип темперамента я здесь не буду. Вам это всем знакомо, я расскажу лишь в общих чертах и поведаю вам, по каким признакам почерка вы можете определять эти типы темпераментов. Итак, первое – это холерик, то есть человек с активной жизненной позицией. его всегда много, он, как правило, экстравертный, достаточно импульсивный, он человек, который метается из крайности в крайность, у него либо все, либо ничего, горячий, пылкий, страстный, что что мы увидим в почерке? В почерке будет подобнейшая картина, то есть первое – это экспансия, это захват пространства, этому человеку нужно много, это крупный размер, это достаточно быстрое и импульсивное движение почерков, это штрихи, это выбросы, это сильный нажим, как сильная внутренняя энергия и активность. Вот такие признаки почерка будут у нас у холерика. Следующий тип – это флегматик, то есть полная противоположность холерику. Человек спокойный, человек толстокожий, уравновешенный. Как правило, свои эмоциональные переживания он держит глубоко внутри себя и очень редко выставляет их на показ. Он достаточно рассудительный, он медленно принимает решения, он склонен к рефлексии, он склонен к думанию, к продумыванию каждого своего шага, каждого своего действия. Что мы увидим с вами в почерке? Прежде всего, это очень медленное движение, либо совершенно статичное, когда почерк приклеен, как бы приклеен к строкам. Мы увидим толстый штрих и мы увидим сильную законтролированность признаков. То есть будет скованный, зажатый, законтролированный почерк. Так выглядит почерк флегматика. Следующий тип – это сангвиник. Здесь мы говорим о балансе между активностью и между сдерживающими факторами человека. Он активный, но не такой активный, как холерик. И сдержанность его не такая сильная, как, например, у того же самого флегматика. То есть здесь человек, он готов к нововведениям, он готов к каким-то таким интересным и позитивным вещам, но он рассудительно иногда себя сдерживает, чтобы не ввязываться в какие-либо авантюры. Картина почерка у нас будет следующая. То есть скорость будет обязательно, скорость будет положительная, положительное беглое движение, но не такое оголтелое, как у холерика. У нас будет беглость, гибкость, чуть больше релиза, либо здоровая 50 на 50 между законтролированностью и релизом в почерке. И, соответственно, меланхолик. Человек, очень часто торованный от реальности, может быть в чем-то медлительным, может быть каким-то музыкальным даже как бы течет сам по течению и считает, что ничего не решает в жизни, оно должно как-то само собой и очень часто отпускает все на самотек. Как бы в лодке, но без весел, ничем не хочет и не будет управлять. В мы увидим похожую картину. Нам будет казаться, что почерк быстрый, нам будет казаться, что в нем есть скорость, но у меланхоликов, как правило, почерки безнажимные, то есть нажим еле, еле, еле, еле мы видим, конечно же, цвет ручки, но на ощупь его практически не будет. То есть это будет ложная скорость, соответственно, ее отсутствие. Это будут невнятные формы, возможно, нитеобразные, которые расползаются. Это будет усложненная читабельность и Небольшой дисбаланс в расположении, в организации текста на листе. Возможно, чуть больше белого пространства, но все будет немножко медузаобразно и как-то даже хаотично. Вот так выглядят четыре типа темперамента в почерке. Пользуйтесь, определяйте. Приятной вам работы над своим «я» и над своим предназначением. С вами была Ирина Бухарева. Обязательно подписывайтесь на канал. Будет много всего интересного.